Всем привет, друзья! С вами снова Равиль, компания Linux. И совместно с компанией Quip мы хотели бы в сегодняшнем видео рассказать вам про модель печи Sapiens Boosted от компании Linux. Sapiens Boosted это аналоговый пароквингтомат, который управляется вот такими прекрасными скройлерами. Соответственно, если вы сторонник старых олдскульных технологий, эта модель прекрасно подходит для вас. Пользоваться данной печкой удивительно просто. Самые главные функции вы можете увидеть сразу на вашей панели. Начнем мы, как всегда, сверху вниз и рассмотрим три наших самых важных режима. По традиции начнем с конвекции. Для того, чтобы запустить данный режим, нам нужно нажать клавишу конвекции. После чего мы можем изменять температуру и влажность в рабочей камере в мануальном режиме. Также мы можем изменять время, либо готовить по термощупу. В данной модели, так же как и в моделях Boosted, мы можем изменять скорость вентилятора. Для этого у нас есть специальная кнопочка вентилятора, мы нажимаем ее и с помощью скроллера мы можем либо увеличить, либо уменьшить скорость вентилятора. Следующая функция это функция пара. Для того, чтобы выбрать нам ее, так же как с режимом конвекции, мы нажимаем на иконочку пара. И здесь происходит все то же самое. Мы выставляем температуру, задаем влажность и работаем. Выбирая режим конвекции, мы смешиваем два первых режима. То есть мы можем добавлять влагу и также добавлять температуру в рабочую камеру. Все это происходит также как я уже показывал, по мануального воздействия на наш аппарат. Хотелось бы обратить внимание, что данный аппарат не оснащен большим дисплеем, но у нас есть маленький дисплей, который находится внизу всех наших режимов. И давайте вместе разберемся, какие функции отражает наш дисплей. Чтобы начать взаимодействовать с нашим дисплеем, нам достаточно нажать кнопочку «Меню». После чего мы можем выбрать из тех настроек, которые есть, у нас в нашем аппарате, а именно мы можем выбрать автоматическую мойку, мы можем найти, либо создать свой рецепт. Сперва давайте обратимся к визитной карточке компании Linux рецептом, так же как и в других аппаратах, система рецептов представлена у нас названием Interactive Cooking System, которая позволяет вам выбирать из большой библиотеки рецептов, которые мы абсолютно бесплатно дарим всем нашим пользователям. Вне зависимости от того, будете вы готовить один рецепт, к примеру, стейка или много рецептов в одной рабочей камере, каждый раз вы будете получать идеальный результат. Для того, чтобы воспользоваться рецептом, нам всего лишь нужно найти его в нашей библиотеке. После чего мы подтверждаем одним нажатием, и машина сразу уходит в преднагрев. После того, как температура набралась, на дисплее мы увидим, что машина попросит нас загрузить продукт в рабочую камеру. Что мы и сделаем. Для того, чтобы создать свой рецепт, в нашем меню мы ищем вкладочку «Новая программа». После чего подтверждаем ее одним нажатием. Выбираем свободную ячейку, также подтверждаем одним нажатием. После чего выбираем один из режимов. К примеру, первый шаг — который мне сегодня понадобится, будет конвекция. Я выбираю температуру, ее подтверждаю. Дальше выбираю время, которое мне нужно для приготовления моего рецепта. Также подтверждаю. После чего я могу добавить еще одну фазу, повернув скроллер вправо и выбрав вкладку «Новая фаза». После чего я выбираю следующий режим, который будет комбинацией жара и пара. Дальше также я выбираю Градусы, при которых я хочу приготовить свое блюдо, подтверждаю и выбираю время, которое я бы хотел добавить к этому циклу. И также подтверждаю. После чего я опять поворачиваю скроллер вправо и нажимаю «Сохранить». Дальше я выбираю одну из визуализаций, ввожу имя рецепта. Оно может быть как числовым, так и буквенным. После чего я подтверждаю сохранение рецепта, еще раз поворачивая скроллер направо. Моя программа создана, и я могу запустить ее в работу. И когда вам снова понадобится обратиться к своему рецепту, который создали именно вы, в меню вы находите вкладочку «Индивидуальные». В этой вкладке будут располагаться все рецепты, которые вы создали на своем аппарате. После интенсивной работы нам, конечно же, нужно будет помыть наше оборудование. поэтому этому меню мы выбираем вкладку «Мойка». Так же, как и в других моделях, мойки у нас различаются по времени и по интенсивности. Где самая быстрая мойка – это всего лишь 11 минут, а самая долгая интенсивная будет длиться 2 часа 14 минут. Но при этом у нас также осталась эко-мойка, которая позволяет нам мыть, чуть дольше, но при этом использовать меньше моющего средства. Преимущество аппаратов Sapiens Boosted в том, что они очень просты в использовании, очень надежны и не требуют много времени для того, чтобы создать программу. Особенностью линейки Sapiens Boosted является простота и удобство в использовании. С вами был Равиль Тазудинов. Готовьте правильно!